Мужики, всем привет! Сразу прошу меня простить, ибо ролик будет без монтажа, но в кейсы Counter-Strike монтаж как-то вставлять, ну, некомфортно. Сегодня будет Open Case, и сегодня в инвентаре будет 5 браво кейсов. Давай, я сейчас уберу веб-камеру и тебе все это покажу. Open Case будет достаточно интересный, потому как помимо браво кейсов здесь 25 кейсов Революция и также 25 кейсов Феникс. На вот эти сувенирные наборы прошу вас не обращать внимания, это будет следующий ролик. Честно признаться, я хотел это сделать в этом видео, но получилось бы просто какая-то солянка из кейсов, и все же у нас есть спонсор, поэтому я заработаю больше денег. А, да. Собственно, ребят, попрошу конечно же поставить этому ролику лайк. А, будет два ролика и фактически на них потрачено 55 тысяч рублей. Поэтому недешево. Counter-Strike. А, знаете, я увидел, что вам это заходит. Я вообще не любитель записывать OpenCase в Counter-Strike, но оно... Так, знаешь, набирает просмотры, что, блин, но не записывать очень сложно. Короче, начнем, наверное, мы с феникс-кейсов. И э, браво-кейсы, конечно, хотелось бы оставить на самое вкусное, то есть напоследок. Я чуть потише звук сделаю. Но поехали. Первый феникс-кейс. Конечно же, ВП Азимов, это было бы шедеврально, это было бы идеально. Но все же, если не выпадет ни одного, что очень громко... Так, подожди. А если не выпадет ни одного красного, хотелось бы, чтобы это было красное с браво кейса, потому что огненный змей это прям сок. А, блин, пролетело, пролетел хамелеон и выпадает пульс. Пульс, кстати, не так уж и плохо. Надо же эти, чекать степени износа, может же что-то очень редкое выпустить. Я знаешь, из-за того, что кейс в Counter-Strike не открываю, к этому не особо-то и привыкший. Ну, ладненько, дальше у нас полетели феникс-кейсы. Кстати, они вот нифига не дешевые, они стоят больше 100 рублей. Райский страж, кстати, очень красивый скин для седьмого мака. Реально офигенный. Так, поехали кейсы. Революция в том числе. Сколько кейсов этих я открыл? Ни одного калаша и ни одной пары перчаток мне отсюда не дропнулось. Что интересно, мы реально больше 100 кейсов открыли уже и вообще нифига. Кстати, не армейка. Радует с первого кейса не армейка, это, конечно, круто. Едем дальше. Блин, ну браво кейс это все-таки. Ну давай, сейчас один браво кейс сразу откроем. Это вообще пушка. Мы когда делали open кейс а, поза, поза предыдущий, получается, браво кейсов, там два океанские пены выпало, и ролик прям именно Браво кейса окупились. Так, первый Браво кейс, мужики. А, Огненный змей. Было бы просто круто. Ну и перед этим, да, все-таки стоит сказать про тех людей, без кого этого бы ролика бы не было. Без кого этого бы ролика бы не было. А, без кого бы у меня не было вот таких вот скинов в инвентаре. Градиенты-то есть, что не оттуда. Но, по-моему, Азимов, треуг... Азимов, да. Оттуда треугольник. Это скс а сувенирная ки вроде камуфляж. Оттуда же. Короче, сайт крутой. Он выдает. Хладнокровный 100% оттуда. Так. Мужики, просто я... Я доброе утро. Самое прикольное, что у них есть, это кейс за 10 миллионов рублей. И за лям в том числе. Вот если ты просто хочешь хочешь увидеть это, да кейс вот такой вот за 10 мультов или за лям, переходи, это все будет в прикрепе. Также самое крутое, у тебя будет промо на 40% процентов депозиту. Это самый большой промо, который только можно выбить. И из всех блогеров, они выдают его только мне, поэтому 40% это прям э, реальный эксклюзив. Только для тебя и для меня. И также есть промо на барабан, в котором можно выиграть э, с, ну, рублей прям сразу на балик. В общем, ну... Но реально годная тема, и, ребят, помимо лайка, можете меня поддержать, просто перейдя на сайт и прокрутив вот этот барабан. Вы вообще ничего не тратите, просто вводите промо, админы вид активность, такие, ага, значит, он еще будет кейс скрывать Вот это реально а, самая крутая поддержка, это своеобразный донейшн от вас, реально, что, ну, типа, если вы просто покрутите барабан с использованием промо, это будет круто. Причем промо будет Браво 2, что Браво 1, насколько я помню, был. Браво 2, пожалуйста, все это на барабанчик можете вести Эксклюзивный промо на 40 не забывайте. Не, ну, типа реально. Вот мне, да, если спрашивать, кстати, браво кейс тем временем, блин, это было очень близко к юспу, ну ладно, а, если спрашивать меня, мне больше нравится в, на сайтах открывать, ну, типа, ну, во-первых, конечно, мне аккаунт ютубера не стоит об этом забывать, во-вторых, все-таки даже без аккаунта ютубера реально дропает, ну, например, на ВД. Да, все-таки спонсор, нужно поблагодарить И действительно, вы увидите Наверное, завтра выйдет open case С бесплатных кейсов выпало просто офигительно То есть там бесплатки до миллиона рублей Кстати, забыл сказать, есть до рублей Бесплатный кейс Ну реально, я такого больше нигде не видел Понятно, что никто не закинет Такие деньги, но это небольшая фишка Небольшая, так сказать, замануха И кейс за 10 миллионов рублей И за миллион рублей Это все небольшая замануха, но тем не менее это есть, и, э, я думаю, большая ошибка про это не говорить. Просто, как минимум, зайти посмотреть, прикольно. Ну, типа, что лежит в кейсе за нести мульнов. Это прикольная тема. Вот, короче, еще раз спасибо спонсору. Он будет находиться в прикрепе. Сайт реально крутой, советую, рекомендую. Тем более, они каждый мой open OpenCase в Counter-Strike поддерживают за это. Блин, ребят, вам огромнейшее спасибо. Я знаю, что вы смотрите, поэтому привет вам и спасибо. вода это реально тот проект, который мой канал не оставляет. И огромное спасибо. Вот этого ролика без них бы не было. И нам, кстати, выпадает uh, 10 маг Сакаку. Сакаку я же привет, что сказал, жди. Сакаку. Все правильно. Сакаку. Сака. Да, все нормально. <с infinity> я просто, ну, типа, я не умею делать это читать. Я вообще не умею читать, поэтому у меня канал на YouTube, собственно говоря. Ладно, ребят, вы извините, что я спонсоре, так много говорю, но действительно я ребятам. Ребята, ребятам, я им безумно благодарен просто потому, что без них не было бы этих опенкейсов. Но честно скажу, понимая, да, что, что, что ж Counter-Strike ничего не выпадет, мне жалко такие деньги тратить, хоть есть просмотры. Но они прям дико поддерживают за это. Ну вот, это, этот контент благодаря им. Потому как э, никто больше. Не хочет такие деньги платить за интеграцию. Ребята вообще нормально наносят, поэтому все гуд. Можете перейти. Ну, потому что реально они делают нам контент. Сайт, в принципе, хороший. А, тем временем, кстати, Максим, райский страж. Ладно, пойдет. Это, конечно, не кейс за 10 миллионов, да, как на ВД. Ну, ладно. Это всего лишь кейс за 300 рублей. Он, кстати, 300 сейчас стоит, я их покупал. Так, идем дальше, давай все-таки, не, Браво Кейса еще чуть-чуть оставим. Но я надеюсь, реально с Браво Кейса, если выпадает Огненный Змей, закаленный в боях, да, допустим, он не окупает Кейс, вот в чем прикол. Ну ладно, ну ладно. А, и чтобы не возникло вопросов, я сказал сумму в 55к, это с учетом еще сувенирных наборов, у меня еще на балике лежат деньги. Вот, надо будет купить, докупить сувенирных наборов и доснять Честно, статрековская, по-моему, была Нет, обычно Честно, ну вот реально хотел я сделать это в одном ролике Но я просто сижу и думаю, типа, этот кейс, да Этот кейс, этот ролик можно назвать Открыл браво кейса. А если бы были сувенирные, это была бы просто солянка Вы меня извините, но для меня это тоже круто Два ролика на канал Которые реально набирают просмотры Вот тебе спасибо, что смотришь лайкаешь Я просто, знаешь, такой смотрю, как КС набирает Такой, ес, ребята, это очень круто Реально радуюсь там просмотров очень много, от 30, от 40 тысяч. На моем канале такого давно не было. И это для меня прям... Ну, это, это, это большая радость. Азимов пролетел, кстати. Я очень люблю, мне очень нравится скин АВП Азимов. Мне не нравится, знаешь, там, под 90 Азимов. А, МК Азимов, тоже такое, а вот ТВП Азимов, это, я не знаю, для меня это прям вау такое, это типа Азимов, калаш, редлайн, да, всего хорошего, сказал нам и, собственно, ушел в небытие нормально. А, ладно, дальше Феникс кейсы. Блин, это мы, получается, сегодня открыли 50, в общем, и Феникс, и новых кейсов, еще 5 брау, 55 кейсов, с которых просто дропается, чекай, одна армейка, блин, даже ни одной авапки не выпало Вот этой вот э, авп уже нашумевшей Дуалити или дудл лор Называйте как угодно, но ни одной авп Нам еще не выпало Да вообще даже по 90 не выпал Что ты будешь делать? Ладно, мы без негатива Нас спонсируют Окей, пойдет Блин, мужики не знаю Я загорелся Идеей open case В CSGO. Но мне ничего не дропается Ммм Блин, я расстроен. Максимально. Это, это вообще тильд. По моему лицу этого не видно, но, не, если бы э, я, собственно, свои деньги потратил, я бы сейчас сидел тут и плакал, типа. Но, шутки шутками, это не, деш... не, не дешевое удовольствие. Объективно, не все себе могут позволить. Но... Блин, когда ты открываешь 55 кейсов, ты такой думаешь, ну, типа, нож или перчатки бы и то. Вот, например, откроем Phoenix кейс и мне вот один раз выпадал нож. В жизни, в Counter-Strike это был один раз. И он был супер дешевый. Это, по-моему, какой-то нож с лезвием крюком был, знаешь, там, а Северный лес или что-то подобное. Вот это, вот это тильт. Ну, то есть, ты видишь, что тебе долетает золотой предмет. Это золотой предмет, который стоит 4К. Ну, 4-5, так, условно, совсем. Но это не есть, не есть круто. Так. М -м -м, кейс революция. Едем дальше. Ну, хотя бы калаш. Типа, калаш сейчас закаленный в боях тоже там в районе 9 по-моему, стоит. Не так дорого. Но это было бы, во всяком случае, приятно, чем просто дроп армейки по кулдауну. И без кулдауна в том числе. Ну, ладно. Дальше открываем кейс революция. Революция. В Counter-Strike, а хотя бы ВАПу, хотя бы Эмочку, Эсочку. Кстати, Эска не такая дорогая, но, блин, она красивая. Многим я видел, что не зашло, но Эска мне нравится. Как, в принципе, с АВП Дуалити. Но здесь, наверное, все-таки работает принцип на вкус и цвет. На вкус и цвет глаков 18 нет! Вот это неплохой дроп, и с него можно потом сделать будет крафт на АВАПу, который не факт, что зайдет, но это будет крафт. Хотя бы, хотя бы АВП выпадет. Ой, это да вообще ничего не дропается. Это самый неудачливый open case в CSGO. А браво кейсы однако сегодня тоже, да, пойдут, по пойдут никуда. Ах, позорла. Вот, блин, хотя бы золотой карп. Нет, лучше графит. Лучше... Если дропать, то графит. Давай, поза орла счастья заносов, графитов огненных змеев. Вилдроп, привет, большое спасибо. Давай! Огненный змей. Раз, два, Юсп, и причем вот заметь, да, это второе открытие браво кейса И второй раз у нас юсп просто в миллиметрах То перекатывается, то не докатывается Как на реагировать? А отсюда хотя бы калаш редлайн Желательно статрек, желательно прямо с завода Но не похоже, в принципе Может есть какие-то схожести, но я их не вижу Поэтому нет, это нам не надо, это не то Я расстроен Не, не хочется после вот таких моментов Больше открывать кейсы в Counter-Strike Серьезно Вообще, ну, ну, типа, ну, блин, ну, какой, а, ну, какой, какой. Когда я открывал а, с ченджером, да, ролики действительно были нашумевшие, которые собирали по полмиллиона, на ролики было потрачено не так много. Ну, то есть на кейсы, соответственно, я ничего не тратил, но, блин, они набирали. И причем эмоции немножечко другие. То есть в любом случае, когда ты открываешь с ченджером, да, даже кабл набора, и тебе выпадает драгон эмоции есть. Но они кардинально отличаются от тех, что ты открываешь вот здесь. Типа, я даже не знаю, как это объяснить Отличаются они не в плане, что, типа, тут ты понимаешь, что там, да, ты можешь это продать Нет, ну просто, типа, там тоже прикольно, там тоже есть азарт Но я не знаю, но эмоции разные Вот, но там, блин, нет таких затрат на эти кейсы Кейс революция, мы едем дальше И тем временем у нас остается три брава кейса Крутое обновление, мы открыли больше 100 кейсов, ни одного тайного не выпало 90 ура и он еще и хотел сказать статрековский но э, к сожалению нет 066 по 90 выпал нам спасибо очень не очень дроп М -да. М да это мы открыли с вами 55 кейсов почти круто круто очень крутой дроп смотри э, делаю вот так э, фастом открываю и мне выпадает нож перчич точнее а давай реально фастиком тогда открываем сейчас мне просто надо еще ключики закупить Я не знаю, что там выпало Сейчас мы с тобой будем смотреть а, Смотри, ситуация Мне нужно купить 5 феникс и 5 революция ключей Это 1800 где-то должно стоить Все удовольствием, да 900 плюс 900, 1800 13к остается На балансе Кейс революция Многие, кстати, думают, что до сих пор э, с чинджером открываем. Но это вообще мем, когда, типа, я показываю, как я покупаю ключи и показываю стоимость на торговой площадке. Так, давай мы сейчас чуть-чуть все-таки фастиком. Ну, реально, типа, why not? Там просто еще не видно, что дропается. Это, это вообще, это вообще прикольно. Да, вам, наверное, не прикольно, но, типа, вот. И вот эти по три кейсика мы сейчас откроем обычными открытиями. А прикинь, там калашей или, или, или перчаток или калашей не дропалось, Это будет очень круто. Но я, я, я сомневаюсь. В этом уже. Ну, типа, вообще ничего. Просто ноль. И это плохо. Ну, я, я очень расстроен. Этим и панкейсом. Не, ну, блин, а у меня еще, типа, сейчас сразу же будет запись сувенирных наборов. Их будет не так много, но, тем не менее, они будут. Ай, блин. Ничего крутого в этой кске нет. Открывать кейсы здесь вообще никому не советую. Лучше ВД. Лучше ВД. Сайт, который окупает. Не, ну объективно мне не нравится. Она вообще не окупает. Конечно, были кейсы. Кстати, эмочка во всего хорошего сказала. Были кейсы, которые мы открыли фастом. Может, с них что выполнил, Я о том сомневаюсь. М -м, блин. В сувенирных наборах лежит золотая арабеска. По-моему, арабеска называется. Я вот не знаю, калаш этот выбить, реально ли? Ну, то есть, вот она, сувенирные наборы с эмкой, а сувенирные наборы, собственно, золотой арабеской, да, все правильно? Ну и не знаю. Я вот сейчас, ну, типа, когда я покупал, у меня были такие мысли, знаешь, а было бы прикольно калаш выбить. Я вот просто сейчас кручу и понимаю, что, ну, типа, нереально. Мне с обычного кейса тайны не может выпустить. Браво. Давай закрытыми глазами откроем. Прикинь, сейчас будет, блин, огненный змей. Или он сейчас в миллиметре, но я уже не увижу, скорее всего, да, потому что у меня глаза закрыты. Зирка, это офигенно. Зирка, это очень круто. Зирка, это прям годный скин. Он стоит, по-моему, в районе 2000, с тобой посмотрим цену. Но зирка, это не так плохо. Ой, браво, кейс предпоследний. Давай, пожалуйста, все ради, ради того, чего сегодня это... Все, мужики, я салам алейкум сказал. Все ради... Вот этого момента сегодня было. Давай. Last case. Пожалуйста. Позарло. Этот кейс стоит 3000 рублей где-то. Ну, то есть он реально дорогой. Он пятнашка, пять кейсов. Я это вообще не ожидал, мужики. Там просто... Это... <смех> это просто дыхание сейчас перехватило. Я реально думал, что типа все, мы слили. Это не окуп кейсов, но у меня просто сейчас перехватило дыхание. Мужики, давай посмотрим цену. Она 12к где-то может стоит. Кстати, с кейсов, которые мы открыли постом, ничего не выпало. Слушай, мне, мне дыхание перехватило С последнего кейса прямо, за, прямо с завода А на качество только прямо с завода интересно или нет? Я, мне интересна цена Вы просто, я не знаю как Сколько? 13 тысяч 14 кусков она стоит Зирочка, она стоит 1500 Нам больше ничего не выпало, конечно Это не дорого это недорого, ну, типа, кейс стоит 3К, но это очень круто. Фух, я, я не знаю, у меня прям реально перехватило дыхание. Так, а если мы запрещенного, я самки хочу контракт сделать. Не знаю, насколько это вообще нормально. Фух, блин, ну это круто. У меня появился графит. Все. Фух, я я у меня, я не знаю. Давай пробуем, если хватит. Скинов хватит, сделаем контракт. Засунем сюда зирку, которая мне выпала. Блин, так, давай по качеству. После полевых, после полевых. Немного поношенное это хорошо, прямо с завода это отлично, после полевых. А, я хочу выбрать скины, которые будут нормального качества. То есть немного поношенные, или после полевых еще пойдет, закаленное точно нет. А, Грифон МК нет. После полевых, после полевых, закаленные в боях. Блин, ну в общем, после полевых, я думаю, в самый раз. Главное, чтобы у меня вот здесь не было закаленных, немного поношенные, немного поношенное. Прямо с завода. Так, мы тогда засовываем все после полевых испытаний. Давай сакао тоже сюда. Но сакао закаленная. Это после полевых испытаний. Вот. Короче, если сейчас выпадает Зирки, может выпасть по 90, АВП или по 2000. Это будет круто. Либо нам выпадает АВП двойственность, которая, в принципе, тоже стоит денег. В остальном, очень не очень контракт. Ну, тем не менее. Либо Redline. Redline тоже неплохо. Мне интересно, глаза закрыты или, от или открыты держать? Да, пробуем закрыть. Я не вижу. Ну, типа, я вот так сейчас, знаешь, вниз смотрю. Я реально не вижу, что выпало. Ну, ладно, Redline. Ну, но, но после полевых. Блин. Redline стоит 1200. Как зерка, в принципе. Как-то так. Но нам выпал сегодня графит. Я не знаю. Как-то это двоякое ощущение, потому что я понимаю, что я именно сунулся. Вот. И ничего в этом хорошего нет. Но это графит. Он выпал с кейса. Это круто. Мне как будто сейчас нож выпал. Я реально-таки еще не испытал. Просто. Да, в общем, ребят, в следующем ролике ждите сувенирных наборов. Фух, я его прямо сейчас буду записывать, он выйдет на канале чуть позже, я думаю, на следующей недельке, может быть. Постараюсь на этой, ладно. Давайте, блин, наберем быстренько полторашку лайков и сразу ролик выпускаем. Вот так вот сделаем. Всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо спонсору Wild Ссылочка на которого будет находиться в прикрепе, со всеми бонусами. На лесу, на МАНИ, все, собственно, будет там, вот. А с вами был человек. Всем еще раз огромное спасибо. А сегодня хотя бы выпал графит и это реально круто. Спасибо за лайки и поддержку. Я знаю, что Counter-Strike смотрят. И, ребят, просто поддерживайте вот эти видосы. Они не дешевые. Каждый open case я стараюсь сделать дорогим и интересным. Просить денег у спонсоров. Вот. Еще раз всем спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Если что не понравилось, то извините меня, пожалуйста. Но графит сегодня выпал. Хотя бы так. Вот. Всем пока. Увидимся, ребят.